Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Ванин. В этом видео расскажу, как начать самый простой бизнес в интернете. Как вы думаете, какой бизнес самый простой? Не буду дожидаться вашего ответа, потому что самый простой бизнес – это там, где продукт продает сам себя. И в следующем видео я вам покажу, как из одного доллара я сделал 1300 долларов на покупке рекламы это очень простой бизнес причем он не просто очень простой он максимально автоматизированный потому что вы получаете вместе с этим бизнесом не только возможность рекламировать свои собственные проекты но и также вы получаете личное обучение от меня в школе интернет маркетинга вы соберете свою собственную воронку продаж которая будет привлекать вам клиентов и помогать вашему бизнесу также развиваться если вас интересует эта возможность прямо сейчас Оставляйте свои данные по кнопке ниже данного видео, либо через ВКонтакте вы можете получить следующее видео, либо на свою почту. На этом все. Встретимся в следующем видео, где я полностью покажу, как из одного доллара сделать больше 1000 долларов на рекламе. Встретимся в видеоуроках. Пока!